Друзья, всем привет! Вы знаете, что мы занимаемся разработкой дизайн-проектов, и с сегодняшнего момента мы начали заниматься мебелью. Друзья, всем привет! Вы знаете, что мы занимаемся разработкой дизайн-проектов, а также ремонтом квартир под ключ в Москве и Московской области. И с сегодняшнего момента мы начали заниматься мебелью. А это значит, что любой наш проект мы можем укомплектовать мебелью под ключ. На примере квартиры в жилом комплексе Береговой я вам покажу, какую мебель мы здесь установили. Начнем с трехдверного шкафа, который расположился в коридоре. Обратите внимание, что он сделан без задней стенки. Это сделано для того, чтобы иметь доступ к инженерным коммуникациям. Обзор с этой квартиры выйдет на нашем канале чуть-чуть попозже. Корпус это ЛДСП 16 мм, производитель Эгер, белого цвета. А фасады это МДФ 18 мм, РАЛ 9.0.0.1, эмаль матовая. Второй шкаф уже двухдверный, находится также в коридоре. И он уже сделан специально для верхней одежды. И здесь есть специальный штанг для того, чтобы повесить вещи. Корпус ЛДСП 16 мм, фасад толщиной 18 миллиметров рау аналогичный с предыдущим шкафом и продолжение этого шкафа у нас является прихожая здесь можно повесить на крючки верхнюю одежду специальные планки сделанные из ЛДСП тумбочка и ниша для обуви а также большое зеркало где вы можете себя увидеть в полный рост сейчас мы находимся в ванне и посмотрите как здесь интересно получилось стоит обычный шкаф мы его открываем и здесь у нас расположилась сушилка и стиралка. Внутренности это ЛДСП толщиной 16 мм, фасады это МДФ, здесь уже глянец толщиной 18 мм. Плюс к этому вы можете видеть подвесную тумбу, которая тоже сделана из глянцевого МДФ.